про то, как в большие праздники преображается мир. I'm not сияет тебе световой крана в твоих руках, тепло обращенное Субтитры Землей, воды свои в сиракузы. Да. Shiny on чтобы сейчас хожу за гитарой. Все, есть и смело открывай. И... И горюй, и горюй, и горюй по мере сил, пожар души.